Для меня славные лыжи всегда казались таким наиболее лояльным решением для очень широкого круга лыжников, потому что они позволяют контролировать скорость и при этом динамичный кататься. Здравствуй, мир! Сегодня на последний дня новая лыжа от Atomic. Упрощенная версия сломанки S7. Без усилителя, без пружинки вот этой на носке. И такое ощущение, что вот в лыжах Сама лыжа в атомике перестает иметь какое-то значение. Вот в ней имеет значение, чем ее усилили, чтобы к ней припендорили там снаружи. Потому что вот, как бы без этого пендрушки лыжа вообще. Она из пендрюшки-то как-то славом какая-то S9 -ка там не очень шла, как-то так. Не сказать, что чистый мед лыжа. А вот без этой пендрюшки она вообще вот реально. То есть S9, моему пониманию, покатание это просто ужас. Вот это олицетворение ужаса в возбудку на букву У. С7. Ужас. Значит, почему ужас? Потому что значит, лыжа как бы жесткая, реально жесткая, абсолютно жесткая. Вот. значит, На прогиб нужно очень много хорошей хватки и очень больших усилий. А сама она вот, лояльно заходить в поворот не хочет. Вообще при этом жесткий, у нее вот именно жесткий носок, что плохо для нее, да, для салонной лыжи это, конечно, катастрофа. Для любительской салонной лыжи это катастрофа. Более того, у лыж несогласованная жесткость носа с середины задника, то есть смещение загрузки в дуге приводит к срыву с траектории. При этом срыв с траектории у нее поганый, она просто слетает с поворота. Ну вот, опять-таки требуется четкое дозирование нагрузки правой-левой лыжи. То есть Либо надо ехать только на внешней лыжи, да, ну вот. Соответственно, с нее слетаете и вообще улетаете. Либо надо точно дозинуть, потому что если вы например, внутреннюю лыжу передавите, то она слетает и выбивает внешнюю. Вы падаете просто. А вот, при этом лыжа на жестком склоне, на хорошем уклоне, предоставить вот эту цепку, хватку она не способна. Она как бы не готова цепляться на склон настолько крепко, что будет позволить вам на нее хорошенько уработать. И с этим как бы, да, вы, ну... Логично. Мы начинаем искать в катании какой-то режим, который вот будет позволять нам получить какой-то резный а, дугу, потому что покупать Славанки не для резного карвинга это какой-то чистый бред вообще, да? То есть мы хотим все-таки карвинг, короткой дуги. Начинаем его искать. Да, мы его находим. В этой лыжи он есть, он есть, он есть. Лыжа хорошо достаточно. Не скажу даже, что позволяет. Вот не применю этого термина, но она не просто позволяет, а действительно есть хорошая дуга в заднеприводном карвинге. То есть когда мы садимся в заднюю стойку, где-то в середине поворота, да, прохавав полностью начало, либо там его продрифтя, либо там его как-то еще, либо просто вот так а -а -а, на прямых ногах проехал. Вот в заднюю стоечку, ангуляция внутрь поворота, задницу отвесили. И вот этим вот заднеприводным карвингом, и а инсужуцевским поворотом на задниках выкатили дугу. Да, она катит, она держит. Она выкантывает, в конце даже вот немножко как-то что-то выдает, но опять-таки очень так, очень так немножко, очень дозирован, Очень чувствительна лыжа к, к твердости склона, к его качеству по ровности и к уклону склона вообще. На крутом склоне, даже на красном, ей не хватает контроля и вы чувствуете себя вот просто как... как в посудной лавке и все, все вообще, да. То есть... Лыжа нормально более-менее сносно катится на средний крутительный склон Это между синей и красный, я бы сказал так, на хорошем и на мягком При срыве с траектории очень бьет в ноге, просто вообще дубасит вот, вот дубасит вообще ну, вот. И при этом при всем, даже в карвинге, а вариабельности дуги нет И это вся вариабельность в большую сторону То есть разогнать лыжу можно, но как бы меньше нет При этом разгоняется, и она очень чувствительна к склона, если он разбитый то как бы начинается какое-то неуправляемое агрессирование, потеря стабильности и кошмар. Вот, вот в принципе, все. То есть лыжа, оставившая после себя очень негативное ощущение, в общем, был рад только одному моменту, когда я себя снял. Все, кататься на них я не хочу, никому советовать я их не буду однозначно, потому что <laughs> даже людям с классическим катанием такие лыжи вообще ни к чему, потому что они их геометрия, она будет и в классике создавать проблемы, и хватки она при этом тоже не даст. То есть лыжи в общем, непонятно для кого, то есть, наверное, для того, кто по синеньким трассам катается, и там, притом в прямом смысле по синеньким во всех смыслах, да, и вот, но при этом хочет вот за недорого купить некий атрибут спортивного катания, ставить рядом с собой на фотографии, и говорит, вот я вот, Слава у я там лыжник. Ну, все, больше там. Тем, кто реально катается, я не понимаю, зачем. Все, я пойду со следующими лыжами. Подписывайтесь, ставьте лайки видео. Встретимся на снегу. Больше катать. Пока.